ребятки с вами максимка и мы продолжаем игру тик ну чё, долго не будем лякать будем продолжать так честно скажу я не помню что было прошло вообще не помню да так сейчас тогда будем смотреть Так. А, все, вспомнил. Мы встретились с боссом. Вот. И он нас отправил какой-то камушек. Типа, украсть. А, не, не камушек, кольцо, типа, сдохли какого-то. Ну, который ушел как Который, который короче, сдох. Не, не совсем так. Какой-то псих ему платил по два пенни для научных исследований. Когда талия скручивала кашлем, он зарабатывал больше нашего. Ну, молодец, пацанчик. Сейчас так, окей. Угу. Тут ментов не будет Давай, давай. О, молодца, чувак. Красавчик. Так, окей. пока что идем сюда так это последний. завтра будут новые Мне уже кажется что они так да, хрен там И было не везучки я не знаю блин это охрана не охрана считается Том руками сделал и загорелась. Секрет от частику закурил. Типа. Ну, давай попробуем потушить, посмотрим что ихняя реакция. А, подожди, мы даже оружие не можем достать. Окей, ладно. Значит, это не охрана. Ну да, мы спокойно пришли, это не охрана, окей, идем дальше. Так, там кого-то мужичок сидит? А, их там трое, четверо. Окей, ладно, мы тогда в ворота. Так, нажимаем Е, и погнали. Так, э, старая часовня, город. Хотите войти в каныш? Так, у нас и видос теперь. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. Гарретт, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? назад я был в поместье нордкреста что-то пошло не так что со мной случилось что случилось с эрин год назад слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то чего до конца не понимали равновесие было нарушено и это отразилось на все. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый, Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, город. В тени скрываются вещи, пострашнее тебя. Так, ну понятно. Ну, бас... Эрин, если вы не помните, Эрин это была та девушка, которая типа с нами бегала по крыше, тоже воровка. Так, улучшение навыков. Угу. Навестите королеву, попрошайки, и пожертвуйте ей золото. Взамен вы получите очки концентрации. Окей. Так, что это? Нужен гаечный ключ. Оу. Окей. А, значит, мы это можем скручивать, тоже типа продавать. Ништя. И ладно, побежали. Так, глава вторая. Прах к прах, праху. Хотите начать эту главу? Конечно. Так, идет сохранение. Окей, супер. Вот, то, что даже написано. Я забираю Когатерин, она попадает и умирает. А теперь в воздухе мор. На улицах смерть. Город ты раньше не был главу. Ну, хороший хорошим против городом раньше не был. То, то, что я ей рассказывал. Мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Hmm. мы можем туда попасть если типа так же как как сделать типа как мы типа труб типа такого вот лечь на эту телегу нас провезут но не знаю как будет так Блин, еще управление некоторые снимают. Я вообще ничего не понял. Ага, мы можем там попасть. Мраком, лишь бы не литейная лихорадка окей okay, ладненько пройдем вот тут так можем под мостом и mm -hmm. туда oh, вниз oh, или можем пойти в ту сторону и залезть по лестнице mm -hmm. только как а, мы можем тут забежать. А что? Самый это? усердный работник тут печь. Ч смотришь? Шулодность. И это называется работа. Смотри, чтобы экспина не брекала и разбудили. своей паскудной. Смотри и учись! Смотри и учись. Смотри и учись. Что слушал? Будет закрыта дверь. Да, это стоило. Э, стоило подумать, что реально эта дверь будет закрыта. Окей, будем как-то Ну, Только я не понимаю, я кью нажимал, почему он? О. Аккуратно, как-то прыгнули. Окей. Ренским смораком, если бы не электрический лихорадка. Не говорим. Чего кто меня не видит? Вот так посмотрел на меня. Ноль эмоций. Ты спишь в таком месте еще и генерал где-то бродит зубами скрипит и ногой своей паскудной смотри и учись Ах, смотри и учись так есть идея все это закончилось это час будет спать Можем сделать. Так, он должен сейчас туда подойти. Сейчас он типа обойдет. Побыстрее, побыстрее, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, чистим его на добрае ту От этого избавимся пока что. Обчака? Не. Так, окей. Ну, давай, пошли. Закрой за собой дверь. Очки. так ага ну да без этого кокция мы я не знаю как проходили бы тогда но мне кажется было бы интересно если надо было бы еще его как-то предметы найти скрафтить и все такое Воу. Воу! Воу! Ух. Мне уже страшно дальше проходить. Ну ничего, мы через много проходили. Мне почему-то кажется, что это видение Тейрин, той, которая, типа, наша помощница была. О, ничего себе. Ту-ту-ту! Раз и два залезает. Ништя! Давай! Опс! Да, почти. Надо показать его генералу до последнего твода. Пларотный среди оборонцев. ну что у него? Не здесь же, тупоголовый! Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О да, уважительно. Ставьте телегу внутри и марш по хибаром Дальше мы сами. Интересно, что они дальше с ними делают? Ага, вот в окошко залили муки. А, вентиляционная труба. Окей. Так, тут закрыто. Ага, сюда. Решётка какая-то. Что-то мне кажется, сейчас он идёт, идёт, идёт и бац, обломается где-то. Я. Yeah. Ага. Uh я точно прятал -huh. где-то здесь. Но в какой темноте я ничего не найду. Зубами Рорка! Минус один. Может его вниз спустить? Давай спустимся сначала вниз посмотрим что. Ааааааа какая то фабрика манекея. Ой, -ой, Ой Вот этот мне чувак не нравится. Так, цепляйтесь. Я не успел прочитать. Окей. Куда, торговцы баланды пропали? куда, куда? Куда тут-то пропали. Ладно, спустимся сюда вниз, посмотрим, что тут у нас. А, тут дверь. Ну, мы можем там пройти, а можем в полёт. Ну, мы. Конечно, тихо все. Ну как, тихо, бывает иногда громко, ну, бывает, у каждого все бывает. Так, о, тихо, мы его не глутали, тихо, тихо, тихо. Не бросает его. Так, нет места. Попочки, копочки, попочки, чип в карман. Окей, пойдем дальше. Ага, угу. я думал, там пройти нельзя. сколько там ништяков. О, золотая. Ништяк. Так, так. пусто, кошелечек, ништяк, просто ништяк, о, и тут же он Это о, я я, это я, Окей, okay, у нас 106 гривни. Я не знаю, как у них деньги делают. Ладно. Ну, голды, скорее всего, голду. Так, окей, okay, давай тогда пойдем там. Так, чик. Мы раньше Давай чик, блин. Давай тут потушим. Че, может шумиху сделаем? Давайте ищите меня Падла. Гори. А, Тоскос, я, да, в наверное, нет. Я уже. Черт рт вообще. И ты давай Гори. Так, окей, более-менее с ними разобрались. На какую нам? А, нах. На, на хели окей. Мы тут выштек заберем. Как-то он слишком медленно придует, мне так кажется. Окей спустились ништяк Чик Этого облутали Ага, тут Ну ничего, мы еще наверх поднимемся, там облутаем того Только как нам бы наверх поднять себя? Ладно, тут пока что походим, посмотрим. Так, где наша водичка? Темнота, нам нужна темнота. Так. Нужен гаечный ключ. Окей. Окей. Ага. Ладно, давай поднимемся наверх. Так, что тут у нас? А, вот как, наверное, подняться, окей. Чик! Давай-давай-давай-давай-дай. Ладно, вот, ништяк. Мы ну, тебя бутаем. Мы это заберем. А, мы могли вот так вообще пропрыгнуть. Офигенно! Так, чё он тут разлёгся? А ну-ка, давай-ка. Так, я чё ясно сказал. К остальным. Так, а чё там дальше? Хм. А чё там дальше, мы узнаем в следующей серии. Так что... Да, мне... Я буду дальше проходить эту игру, мне она нравится. Вот, есть уже планы на другие игры. Вот. Но это совсем уже потом. Все, ребят, всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, кому что понравилось, предлагайте что-то. Так что вот, всем спасибо, ребята. Всем пока.